Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Ирина Шуваева, я предприниматель, бизнес-консультант и франч-брокер. В бизнесе я около 8 лет, но к этому пришла я не сразу. 25 лет я занималась продажами в различных компаниях, была руководителем отдела продаж, руководителем рекламного отдела и в завершении своей карьеры я решила оставить меня на работу и пойти и начать свое дело. Основой день бизнеса я занималась в Америке, обучалась в Америке у Роберта Киосаки и Лизы Николс, а также у наших российских бизнесменов-практиков и тренеров. Сейчас я плотно работаю в сфере франчайзинга и изнутри знаю всю кухню работы в этой нише. Что такое франчайзинг? Это такие долгосрочные партнерские отношения между франчизером и франчизи. А франшиза – это система готового бизнеса благодаря которой ее владелец, франчайзер, получает постоянный доход. Когда вы подключаетесь к этой системе, вы тоже начинаете получать доход. Так вот, как не ошибиться при выборе э, прибыльной франшизы, как сделать правильный выбор, как э, выбрать нишу, и еще много многом-многом другом, то, что касается развития бизнеса по франшизе, мы говорим на вебинарах, на мастер-классах, в тренингах. Э, ближайший мастер-класс, вебинар, тренинг состоится, э, вы посмотрите по ссылочке ниже, я вас приглашаю.